Итак, давайте я вам покажу, как использовать форсаж, который сам приглашает людей. Прежде всего, у вас должно быть доступ на новую версию форсажа. То есть, если вы находитесь на старой версии, у вас здесь будет кнопка «Перейти на новую версию». Переходите на ней, например, в браузере Google. Вот, Заходите в кабинет, нажимаете кнопку «Рабочая тетрадь». Открывается у вас вот ваш кабинет. Видите, «Гости» гости да то есть и тут я нажал кнопку готов общаться красная она была как только я ее нажал соответственно она у меня стала серая и видите сразу же пишет что функция будет доступна через 18 минут значит я могу ее только в течение 18 часов то есть я могу один раз ее нажать в течение 20 часов и за эти 20 часов в течение там 5 30 минут у вас появится здесь кандидат каким образом это происходит давайте я вам покажу Значит, чтобы вы могли протестировать его, заходите в другой браузер, вводите, а, значит, сайт форсаж, вот так вот вводите «forsage.info». Тоже предварительно лучше зайдите на новую версию, то есть ввели форсаж.инфо. Вот здесь нажали вход, ввели ваш логин и пароль, зашли туда, в ваш кабинет. Вот, например, я сейчас войду. Вот, смотрите, раз я ввожу данные, так. Все, я вхожу в свой кабинет значит все отлично видите да я в кабинете дальше мне нужно снова открыть наш лендинг Forsage.info. Видите, да сайт for sage.info и э, в конце такой слэш и а -у все это наш главный лендинг по которому будут заходить лиды приглашенные сейчас вам нужно протестировать Увидеть, как это все происходит, и чтобы у вас здесь появился значит, партнер. Вам нужно взять второй номер телефона, который зарегистрирован, не был зарегистрирован в вашем форсаже. Вот, если мы возьмем мой форсаж, у меня зарегистрирован литовский номер. Вот вы видите, да? плюс шесть девять девять тридцать четыре пять три. То есть я этот номер уже не могу указывать как приглашенный, потому что я не могу сам себя пригласить. Значит, я беру свой второй российский номер и ввожу его здесь на лендинге. Плюс 7 911 15. Я ввожу, нажимаю узнать больше. Это вот представьте, что я приглашенный. Дальше я попадаю на такую страницу. Видите, да, вы указали телефон. Обязательно проверьте тот ли телефон, потому что если вы нажмете получить код, вы не получите смс. -ку. Дальше что мы делаем? Мы нажимаем получить код, и смс приходит в течение 60 секунд. Значит, как только смс -ка пришла, у меня уже пришла смс, мой код... Я ввожу сюда, четыре цифры, ввожу сюда, нажимаю «Продолжить». Здесь, видите, ваш приглашенный должен представиться. Давайте назовем, например, Иван Иванов. там Как-нибудь так. Иван Иваныч Иванов. Что я тут пишу? Иванов. Дальше я нажимаю «Продолжить». Теперь, если человек приходит с интернета, если его никто не приглашал, он нажимает самостоятельно и, соответственно, ему предоставляется тот или иной партнер, который находится в короткой очереди. Если его пригласил друг, например, вы пригласили своего друга, он может вот так же пройти такую же процедуру, нажать «Пригласить друг» и он должен ввести ваш номер телефона, если вы хотите, чтобы он зарегистрировался именно к вам, так как я тоже, например, попросил себя зарегистрироваться, то есть я нажимаю пригласил друг, я ввожу свой номер телефона литовский 699 453 и соответственно он попадает ко мне, как только он ввел мой номер телефона, я ему говорю ведешь там мой номер телефона и попадешь на сайт, он нажимает отправить и видите, он попадает ко мне, видите Иван Иванов и он видит ваш куратор, он видит что мое мо мо мо имя, фамилия мой скайп, мой телефон. На скайп он нажимает и, соответственно, уже скайп может ему видеть и позвонить. Мы это не будем сейчас делать. И, соответственно, он видит все мои данные. Дальше он здесь, здесь будет видеоролик, который будет объяснять, что нужно ему понажимать. Он может посмотреть статистику, приглашенный может посмотреть статистику роста команды. Она тут сейчас доделывается, да, то есть еще верстается. Вот Он может в моем профиле ввести, например, Skype, ввести имейл свой, город, страну вот и так далее и нажмет сохранить вот дальше когда он посмотрел здесь видеоролик здесь видеоролики объясняется вот что вы можете посмотреть да то есть что делает наша система и дальше там еще два ролика которые немножечко тоже дают информацию о, о самой системе дальше в этом ролике ему говорится нажмите внизу кнопку к доступу бизнес-модель видите здесь написано после просмотра видео нажмите здесь и получите доступ к странице бизнес-модель вот смотрите что происходит как только я зарегистрировался видите вот здесь у меня пусто я обновляю у нас будет выскакивать тут сообщение которое будет говорить у вас новый приглашенный и увидите в моей рабочей тетради появился иван иванов видите написано вам предоставлен новый кандидат в бизнес и э, красный замочек значит э, что мы сейчас видим то есть, мы видим его данные, мы видим номер телефона, который он вводил, видим пароль, который у него пришел на смс видим, когда зарегистрировался и так далее. То есть, мы, вы у себя также увидите этого человека. Что мы делаем дальше? Мы нажимаем, например, смотрите, что здесь у нас было написано. Значит, у нас здесь написано, вам предоставили новый кандидат в бизнес. Как только он нажимает у себя кнопку «Хочу», он посмотрел видеоролик и говорит, «Я хочу ознакомиться с бизнес-моделью». То есть, хочет ознакомиться с презентацией. Он нажал эту кнопку. Все, видите, запрос успешно отправлен на подтверждение вашему куратору. Все, и кнопочка становится неактивной. Что мы видим у себя? Видите, кнопочка уже неактивная. Значит, он попросил, чтобы ему дали презентацию. Вы входите к себе, нажимаете, вы вот тут увидите, что вам будет выскакивать табличка, он хочет ознакомиться с бизнес-моделью. Видите, здесь уже пишет, откройте доступ к странице бизнес-модель. То есть система вам говорит, что он сейчас хочет ознакомиться с бизнес-моделью. Что мы делаем? Мы нажимаем здесь на вот этот вот э, замочек. Мы нажали, открываем. И предварительно созвонились с этим человеком, объяснили, а поговорили с ним по скрипту, который вам будет доступен. И если он все, он хочет, действительно, он говорит, да, я готов. Все, вы ему открываете доступ. Видите, он сразу же стал неактивен, не красненький. Что происходит здесь? Здесь вас приглашенный. Соответственно, перегружает страничку тоже, или у него тоже выскакивает. Видите, у него появился раздел «Бизнес-модель». Нажимает на «Бизнес-модель», и здесь он видит презентацию. Он включает, смотрит презентацию, потом здесь все читает, и дальше вы снова тоже с ним связываетесь. Вот, он видит все вот эти вот данные, да, то есть о компании, статистика, там и так далее, и внизу еще будет видео. Вот таким образом вы должны сейчас протестировать у себя, так же само, как я сделал это на видео. Всем спасибо, потом в чате пишите все вопросы.